Всем привет, с вами Росиксон, и это интересное видео о Human Guild. А также у меня есть более 100$ для розыгрыша, в комментариях вы можете предложить мне идеи розыгрыша, и автор лучшей идеи получит один нет. Начинаем! А для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, нужно подписаться на мой Телеграм-канал, где я делюсь своим опытом, говорю мнение о рынке, например, там я говорил, то, что продал практически всю крипту при битке 60 тысяч долларов, ну и подписаться на телеграм-канал Nier Games, там дружелюбные комьюнити и крутые конкурсы, я даже как-то выигрывал 10 Nier. Так, а сейчас вкратце расскажу про Human Guild. Human Guild. был создан в 2021 году и нацелен на создание сильных криптосообществ, сообществ привлечение новичков и осуществление игровой революции. Гильдию основали Александр Гузилин и Влад Гречина. Такс. Какая же миссия? Позволить людям зарабатывать то, что им нужно, чтобы заниматься любимым делом. И миссия мне очень нравится. Каждый должен иметь возможность зарабатывать, занимаясь любимым делом. Миссия состоит в том, чтобы помочь людям получать деньги в криптовалюте и участвовать в онлайн экономике. Это сказал Саша. Сейчас расскажу про основателей. Саша и Влад сотрудничали. Они участвовали в игровых сообществах, но вскоре поняли, что самыми большими проблемами для геймеров в криптографии были медленные дорогие транзакции, конечно, удобство использования и плохой опыт разработки. С тех пор NIR создал самую масштабируемую архитектуру блокчейна для разработчиков и пользователей, которая фактически стала идеальным домом для геймеров. И теперь Human Guild здесь, чтобы помочь геймерам начать работу в Web3. Очень сложно быть игровым проектом до 2020 года, когда был введен режим самоизоляции. Однако все больше людей увлеклись CryptoBlades, Force и другими играми. Настало время продолжать привлекать больше людей к криптопространству, Саша. С момента своего запуска Human Guild удалось привлечь более 2400 человек, что доказывает, что интерес к нативным играм в App3 растет. Также вы можете написать в комментариях, играли ли вы в игры, связанные с криптовалютой, заработали или потеряли, и сколько. Так, с экосистемой бурно развивается благодаря новым инициативам, и Human Guild поможет им добиться успеха. Давайте немного поговорим про Web3. Почему Web3 важен? Право собственности. Web3 беспрецедентным образом дает вам право собственности на ваши цифровые активы. Например, скажем, вы играете в игру Web2. Если вы покупаете внутриигровой предмет, он напрямую привязывается к вашей учетной записи. Если создатели игры удалят вашу учетную запись, вы потеряете эти предметы. Или если вы прекратите играть в игру, вы потеряете ценность, которую вложили в свои внутриигровые предметы. А также иногда разработчики в одностороннем порядке ухудшают характеристики вашего персонажа. А представьте, вы качали его 5 лет, и все, теперь он не такой хороший, как прежде. И вы, грубо говоря, потратили 5 лет впустую. В App3 такого не будет, как я надеюсь. Также сопротивление цензуре. Динамика власти между платформами и создателями контента в значительной степени не сбалансирована. Про веб-3 можно говорить много. Дальше про Human Guild. А также напоминаю, если у вас есть какие-то идеи по розыгрышу, у меня есть 150 долларов. Вы можете написать в комментариях свое предложение. Если оно будет интересным, то вы получите в награду 1 НИР. А также я проведу розыгрыш по вашим правилам, но ну, может чуть-чуть что-нибудь изменю. Так, обратно про Human Guild. Human Guild не только помогает новичкам реализовывать свои проекты и открывать для себя возможности, которые предлагает Web3. Он также занимается регистрацией и созданием как онлайн, так и офлайн. Взгляд в будущее игр Web3. В настоящее время Human Guild работает над 35 приложениями, которые запустят свои проекты в ближайшие месяцы. Уже в первой половине 2021 года мы увидим много новых игр, таких как Marble Plays, Neerlands, OpGames, Hashras и так далее. Эти игры лишь некоторые из самых оригинальных проектов, основанных на Nir и раздвигающих границы традиционных игр. Что будет? Прошлый год был годом великих достижений для гильдии людей, его сообщество выросло и многие проекты сейчас реализуются. В течение следующих шести месяцев Human Guild увидит завершение интеграции Unity и Godot, запуск нескольких онлайн игр, HashRAS, CryptoHero, DrawFalls и других, и будет готов открыть рынок для разработчиков игр Web2 в наступающий год. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы сможете написать их в комментариях, я попытаюсь ответить. Также переходите в чат Nier Games, там очень много крутых ребят. Вам всегда подскажут, какая игра самая популярная, кто во что играет. Кстати, там можно получить нерв в награду за пользу сообщества, вы можете сюда зайти и узнать об этом поподробнее. В общем-то, это все, что я хотел сказать. Не забывайте писать в комментариях предложение для конкурса на более чем 100 долларов. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, телеграм-канал, NIR Games, NIR Protocol. Все ссылки будут в описании. Всем удачи, будьте аккуратны, не забывайте фиксировать прибыль. Я прибыль довольно часто фиксирую, и у меня с этим все хорошо. Также в комментариях можете написать, как вам сейчас биткоин стоит 30 тысяч долларов. Посмотрим, что будет через месяц, через три месяца. Например, моя доля стейблкоинов составляет более 50%, и в моем телеграм-канале вы можете узнать, что я с ней делаю, и на чем сейчас зарабатываю в такое время, когда это довольно сложно. Удачи, пока!